сорт томата мохнатый шмель это вот такой интересный сорт томата я не знаю передаст ли камера но у него такое опушение как у персика пушистый томат листва кстати у него тоже голубоватого оттенка и тоже пушистая это невысокорослое растение в среднем у него высота до 60 сантиметров. сорт очень устойчивый к перепадам температур и погодным условиям Помидоры не требуют обязательного удаления побегов, можно его оставить так, как он растет. Но для получения раннего урожая можно посынковать растения до первого цветоноса, тогда первый урожай вы соберете раньше, чем обычно. Плоды не совсем зрелые, имеют зеленую окраску с пятном насыщенного зеленого цвета возле плодоножки. А в стадии технической спелости помидоры приобретают полностью красный цвет. Масса томатов достигает от 100 до 140 грамм. Очень хорошо подходит для цельноплодного консервирования, для употребления в свежем виде, для приготовления соусов. И подходит он для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах. В разрезе томат четырехкамерный, очень мясистый, очень упругий и очень сочный в то же время. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.